Если бы не я, ты бы не сделал только то. Я понимаю Купи, не ко мне. <ис usa>: <controle PCs> как это? Пушечное мясо. Блядь, откуда? Я не убил. Я умираю. Есть? А, ты убил. Ты уже двадцать киллов сделал даже больше. Ты не кидаешь нахуй. Ну, чуть-чуть. Хорошо. А Что? Тебе че лов мало да, я вообще, блядь. Стран живые ради приставные. Да, там ещё один, блядь, блядь. он меня загружен, даёт.